Всем привет, с вами Даник, вас приветствует канал GDFUN Это вторая часть рубрики Решение задач pascal.bc.net Решаем блок задач begin 6, 7, 8, 9, 10 Я решил вас не томить и создал уже шаблоны задач Начинаем с 6 Ознакомимся с условием В 9 нажимаем Даны длины ребер А, Б, С С прямоугольного параллелепибида Найдите его объем Это А умножить на Б Умножить на С И площадь поверхности Это равно С 2 умножить на А А умножить на Б плюс Б умножить на С Плюс А умножить на С Итак Мы решаем эту задачу Сейчас А, Б, С ВС. Хорошо. ВАР АВС ВС. поставим. Сейчас вот ввод данных. Реа, Б, С. Нам надо вести все. Дальше что у нас нужно? Давайте находить В Объем. Объем найдем. Дальше будем искать площадь поверхности. Вот так. И все. И вряд Вратно... Сначала нам надо В, потом С. В. Подождите, мне надо ерунду поправить. Все проблемы я решил. Итак, В С. Выключаем задачник. Вот ознакомительный запуск. Теперь проверяем. решение Задача решена. Переходим к седьмой. Ознакомимся с условием. Найдите лину окружности L и полу. Чуть круга S, заданного ну, круга R. L равно... А N это 3,1. 3,14. Хорошо. Так, L. L, S, R. N. Р Реал Задаем значение той Так, 3, 14, как надо Так Нужно сначала L найти Это 2 умножить на N Это что мы будем искать? L. хорошо Так, L это у нас Вот так, смотрите L умножить На N На N Итак и умножить на r. Ха, заби... я забыл одну штуку. Это ввод данных. Приоткуда? Так. L. R. R и все. Да, R только вводим и все. L нашли. Теперь мы ищем. S. Это n умножить на sqr2, r это квадрат r, хорошо, s, все равно это n на sqr, ну вот, возвращать в квадрат числа, вычисли, sqr. Выводим. Проверяем. Правильно я вывел. Должен у сначала LS. Хорошо. Выводим. Запускаем. И эта задача решена. Ссылка в описании. Я там текстовый файл, там где все задачи решены уже. Выложил. Та восьмую задачу решаем. Даны два числа А и Б. Найдите их среднее арифметическое. А плюс Б разделить надо легко. Ой. А, забыл я вот поставить. Опять таску удалил. Извините. Хорошо. Давай еще скобки. И эта задача решена. Погнали. Осталось две последних. Найдите... А, корень. Корень произведения. Хорошо. Корень произведения. Это в writing. Когда конец поставим. Хорошо. В, А, Б, Реал. Written. это уже конец но вы не думайте, что я такой тупой я не знаю как это сделать, я не знаю Я пишу sqr a плюс b что то за дебилизм. что он пишет не то? все Добавим переменную C. Господи, что это дебилизм? Су... Я от... отключу эту параллельную функцию, это просто ковиана функция по жизни. И ряд луна надо еще. Да. Господи, что за дебилизм с этим паскалем происходит? Реально. Программа решена. Да что мы неправильно решать? SQRT Господи, я забыл Не увидел Так Задача решена Переходим к самой посиней Какого вам... Напишите в комментариях Такой цвет лучше или такой или... или вообще режим такой Мне нравится такой Давайте такой А, подождите Мне пример такой не нравится А, такое лучше. Все, дальше. Десятая. Самая последняя задача на сегодня. и два нулевых числа. На 10 разных произведения и частных квадратов. Вот это я знаю, как делать. Сейчас я покажу вам. Готово. Вот так программа решается. Просто надо вот так... Сделал эту задачу? Копируешь, ставишь, меняешь знак. Копируешь, ставишь, меняешь знак. Вот так. Дальше проверяем. Реал... А, сейчас, реал... Что-то я забываю про эту штуку. Так, мин... Подождите. Поменяли, тут добавили SQR, вот так, и все. Проверяем. И задача выполнена. Подводим итог. За 10 минут, 26 секунд, ну 25. Мы решили 5 заданий из блока пас заданий богин. В следующей серии мы будем решать 5 заданий от 11 до 16. -й. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Всем пока-пока. С вами был Таник. И канал КДФан. Всем пока.